Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня объединение двух рубрик. Я буду играть в фейси, добиваться 3000 элла, и заодно собирать свою команду. Я сыграю большое количество каток и соберу определенную команду. И, возможно, с этими типами я буду снимать всю эту рубрику подряд. То есть, мне нужно собрать нужное пати, потому что играть в соло — это рандомище. И потеря очень большого количества нервных клеток. <связывая> Мойник -фантаз! Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы это еще не делали ранее Это очень-очень будет приятно для рекомендации Ютуба Так, ну а сейчас у нас первая катка, я, понятное дело, начал ее в соло, в премке Главное, чтобы все началось с победы. Напоминаю, у меня сейчас 2002 Элла, это очень печально Блин, ну я попал в голову Убивай его. Что, что? Че вы стоите 20 секунд? Не, не могу, пацаны. Я вас всех замучил, буду начать играть. Вы просто боите меня. Нормально, нормально, тиммейт хорошо общается. Третий раунд. Мы в муте. Я понял. Он просто, он просто плюс свой будет бегать. а о, ту кишен. Блин, джангл стоит. Каким а образом? Его просто так. Бол хп, он в голову попал, по-моему. 4Б. Швейт. Броничий справа. 90. Да <связывающие> One more, ey, he's плотинг, плентинг до конца, до конца. Нормально. Nice. Джекс, ты в муте? Нет. А зачем был в муте Начали. Я подобрел. Блин, здесь я не хочу никого брать в пати, потому что Джекс как-то. На третьем раунде нас всех замутил. Брать его на скатку, я боюсь. А следующая катка с надеждой найти своего тиммейта. Приступаем. Блин. Давайте выигрывать. Найс. Найс. Nice. Nice. Nice. Хорошо, пока у нас играет. Всесужье. Да, на. Ай-яй-яй, блин, я... Да-да-да, я очень зря открылся Давайте под быстренько сыграем Ребята классные, играют неплохо Хотите, мы можем вместе пойти Давай, хорошо. Все, у нас уже есть команда из трех. <свист> спасибо, <свист> игру, сейчас свою, свой проект. <свист> спасибо бро. Очень приятно. Красавчики. Красавчики, спасибо большое всем, кто говорит такие слова. Это очень сильно мотивирует. и понимаешь, для чего ты все делаешь. Для кого ты это все делаешь? черная каточка. Теперь у меня есть команда. Это Сюзюзя uh, Зюзя и Синобзи. 250, 100 Давайте пробовать. Карта эншент Наконец-то, не мираж Хорошо <грауз> <грауз> <грауз> Так, <грауз> так Low HP middle Найс Сити Вау Yeah. Yeah. Черт вообще не слышно. Найс. Nice. and last Хорош, Хорош, Найс, найс. Слева фолз. Еще идем? Да, идем. Блин, я в минус играл. ⁇ -мо ⁇ Ну, с командой мне повезло. 2-0. 1-6-7. Очередная каточка. Мы играем с моей новой командой. Карта Мираж. И самое интересное, что здесь есть в этой катке, это Айр Потому что я против него вроде никогда еще не играл. 4-500 Элла с 29 АВГ. Это очень дико. И тем более Мираж. Скорее всего, он тут отыграется очень хорошо. Хорош. Хорош. Okay. Last Pulse. Uh, Коннект сейчас будет. Ничего. Звук. Хорош, ты меня да? Last Pulse. Это шорт, шорт, шорт. Хорош. Ой, я, я, Да. А если бы проиграл бы ты бы, мы тебя бы не простили, бро. А, с депоти, где Хорош! Что за гениальные ходы Очень, очень неплохо бразд. Ай-яй-яй, ребятки! Last. Nice. Nice. Nice. Nice. Спасибо за игру, мужики, Спасибо. Удачи. Давайте. Давайте. Это было неплохо. А спонсор этого ролика, сайт по открытию кейсов, gdrop. И совсем недавно они стали уже не только сайтом, но и приложением на андроиде прямо сейчас вы можете скачать с плей-маркета приложение gdrop и открывать кейсы с любого места где вы находитесь. А самое главное, в этом проложении специальные акции Бонусы и промокоды, которых нет на сайте Ну а также сейчас на сайте активен Wild Event Где за каждый депозит вашего рубля вы получаете поинты Собираете эти поинты, покупаете пули и стреляете в мишени А в этих мишенях запрограммированы какие-то интересные дропы Это все кэшбэк и тратиться на это не нужно Это все идет бонусом Ссылка на сайт и приложение есть в закрепленном комментарии этого ролика Очередная каточка, опять же со своей командой У нас хорошие тиммейты по статистике 1.171.25 кд Играем против пол Получается 2200. Мираж. Сори, сори за мираж, пожалуйста. Скинь пачку, Эрик. Это, nice. Это легко, брат. Молодцы, nice. ребятки. Это Серс. Серс, МБ-сайт. Серс, Серс, Б. Серс, С. ножом, если Как жестко! окно. Отличная работа, команда. Давайте все напишем дружно. Иди по 30 через пять секунд. Какой позор. Какой позор. Это, кстати, Лоу, ха-ха. Обычно лакишот. Камедрила стать. Как же гениально. Какая игра сейчас была. Так, у нас следующая игра. Инферно. Мы убрали Мирашу из пика, потому что реально бесит уже эта карта. Counter -terrorist. Counter -terrorist. О, да, да. Молодец, вот. Надо выигрывать эту игру. Затеров очень сложно. Ай, настрой, настрой, драйми. Настрой. Настрой. Най, лоб. Там же, там же, там же, там же. Так, нахрен, Очень, очень, да. Ой, oh. oh, ладно. Без прыжка невозможно. Это было слишком много уже. Это было уже слишком много. Так, мы возвращаемся к Миражу. Видимо, у нас судьба играть, только Мираж и выигрывать. Ребята позвали своих двух типов, и сейчас посмотрим, что получится из этого. Молодцы, ребят. Найс, найс, хорош. Дефайте, дефайте, ребят. На немец. Найс. Лаза С пачкой. Ты видел? Ой, Боже, а, я второй килл съел, оказывается. Я ему вышел. Мобометр. Хорош. Хорош. Э -э, ракеты и тачка. Тачка, тачка. А, Ладно, тачка. Сать. Да. А, Латин. Один, один, за Латин. Хорош. Шорт, Шорт Хорош. будет. Латин. Латин. Я пикаю Не дефает Он пошел сейвить, отойди Хорош Сейвить его как-то В Ката, Кота, кота Сломал Или нет Хорошо Гага, ребятки Найс, найс Я все В смысле все? Спать пора Очередная Очередная каточка Ancient Как же я рад, что это не Мираж И не таз 2 Кстати, сожалению, 2 я бы поиграл бы Но в любом случае Мы проигрываем на картах Кроме мирашки, радуется или нет? Хороший вопрос. Ну, ну, ту парень нет. Хеван, хеван. Двое хеван вроде. Два парень. Убьют тебя. Я не успел поставить. Мейт, Мейт. А убил. А Понимаю, со всех сторон убивают. Может, фаз пойдем? Ленда. да. пи пленд Пей минус 90. Давайте. Ой, анлаки. Давай до конца. Дифузет, теперь дефузет. Найс. Молодец, хорош. Хорош, ладик. Темная, попадай. Эй, Темную взял, темную взял, темную взял. Выше, темную убил. Найс, ребят. Они все втроем были в этом позиции. Давай, Степан, я в тебя поверю.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 Найс Есть, справа. Да, выход забей Мне кажется, это... Я забрал мид Там же, там же, там же Допёртый, да Хорош Убил одного Найс, жестко. Там же, найс Найс, хорош миш Найс, ты... Мейн убили, Лас скорее всего, донат А, он КТ, он КТ Найс. Калаш под тобой, шок. Да. Налдим. Выпал. Найс! Дефать, дефать. Онлайки. Да! Хорош! Что ты сделал, блять. Миша! Я не уверен, где он. Да. а с бомбой. Я а The... Ну, yeah, жесткая игра not. была, очень жесткая. Хорошо, дали. Если бы убивал плант, сука, этим роликом я доказал, что можно собрать команду из ничего. Просто общаешься, играешь, тебе кто-то нравится, предлагаешь играть. Все. И жаловаться, то что ты играешь соло, у тебя плохая команда нет смысла. Да, понятное дело, у меня было преимущество, что меня они узнали. Но это не проблема. Просто общайтесь. Будьте дружелюбными и ищите тех людей, которые играют гораздо лучше, чем вы. Только так вы будете развиваться. Играть в соло, ну правда, это плохая идея. Сегодня мы подняли 91 элла. И я думаю, что в следующем выпуске мы сможем побороться на больший показатель. Чтобы это не пропустить, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну а я пошел тренироваться и играть лучше. Пока.